всем привет с вами уникс и это снова обзоры серверов майнкрафт и на этот на, на этот раз мы э, осматриваем сервер Ну как осматриваем оценим смотрим нравится играем не нравится не играем и этот сервер называется Ensemplex. Э, сервер довольно красивый. Довольно много построек, э, очень классный сервер, вообще супер, мне кажется. Вообще на, се на, се ну, на этом лаунчере э, много серверов, ну где-то примерно серверов 10-12. Сейчас посмотрим на реакцию, ну, на реакцию игроков, э, когда мы им напишем, можешь дать, пожалуйста, что-нибудь. Uh, допустим я ему напишу uh, можешь помочь с домом mm, можешь помочь с домом с домом uh, где лучше построить его mm. Uh, uh -huh. вот и на этом сервере дружелюбные игроки uh, как видите они вот <coughs> помогают раз ну, спрашивают я думаю если я напишу нет uh, uh, то он научит меня я так думаю um, uh, да конечно Con да конечно Ого, он раскидывается бородавками отлично это хорошая штука но она мне не нужна так как я не играю на этом сервере а, я ему сейчас напишу спасибо так неполад и так и я снова здесь извиняюсь конечно за технические неполадки мне звонили на мобильный телефон Итак, я ему написал что он попал в обзора сервера спасибо за участие Так, э, вот, но тут кто попал? Э, Дракон 535 и э, Данер 2110. Спасибо всем за просмотр э, моих, моего видео, э, с вами был Юникс, конечно, всем пока. Стойте, стойте, вы думали я попрощался? Нет, еще. Так. Э, так, э, ну, что я еще хотел сказать? Ну, вроде нормальные люди тут играют, видите, они за мной бегают теперь. Очень классно. Вам я очень советую этот сервер. Тут классно, вообще супер. Всем пока, с вами был Unix. В этот раз точно пока подписывайтесь на мой канал. Смотрите обзоры серверов, играйте на этих серверах, они очень классные, как говорится, говно не осматривая, и, ну, всем, конечно, пока, пока-пока.